пастором Джозефом Принцем. Аллилуйя. Давайте сразу обратимся к Слову Божьему, чтобы узнать, что хочет сказать нам Бог в это время и этот период. Мы действительно живем в последнее время, то время, когда Господь Иисус может прийти в любой момент. И это не связано с исполнением библейских пророчеств. Пришествие Господа в момент восхищения не зависит от исполнения каких-либо пророчеств в Библии или от определенных событий, которые должны произойти. Нет, все это относится ко второму. Пришествию. Иисус может прийти в любое время. Когда Иисус вернется, наши земные тела преобразятся в славные тела. Мы никогда больше не увидим смерти и будем жить вечно в прославленном теле. Слава Иисусу! Порочный круг будет разорван. Мы встретим всех близких, которые ушли раньше нас, и будем вместе с Господом. Это самое лучшее. Мы буквально будем жить жить на небесах в Царстве Божьем. Мы не можем полноценно их себе представить, они намного масштабнее того, что мы можем себе представить. Слава Господу! Они будут местом нашего обитания всю вечность. Аллилуйя! Слава Господу! Я всем сердцем ожидаю, что Господь Иисус может вернуться в любой момент. А вы? Вы ждете Его возвращения? Библия говорит, что перед Его пришествием всю землю покроет тьма и мрак, народы. Но обоих в Божьем народе сказано, «А над тобою воссияет Господь, как и над вашей семьей, и слава Его явится над тобою». Слава Господу! Если читать дальше, вы увидите, что Бог приведет к вам обратно ваших детей, ваших сыновей и дочерей. Если они ушли, они вернутся, семьи воссоединятся». Бог положил мне на сердце эту тему несколько недель назад. Он проговорил ко мне в благословениях семьи и хочет, чтобы вы наслаждались этим аспектом благословений. Это настоящее свидетельство в последнее время для славы Божьей, когда наши семьи живут в небесном покое и небесном свете. Мы видим подобную иллюстрацию в книге «Исход» когда на Египет обрушились 10 страшных казней. Из-за ожесточенного сердца фараона и его бунта, Бог наслал на Египет 10 казней. Перед последнюю казнью, смертью первенцев, была казнь тьмы. Тьма была настолько густой, что люди не видели друг друга. Это была сверхъестественная тьма. Как вы знаете, Бог описал события в Ветхом Завете не просто как исторические факты, которые нам нужно знать. Все имеет определенный смысл. Библия говорит, что есть ныне, то уже было. Другими словами, как написано в Экклесиасте, все происходило. Ранее это прототип нынешних событий. В Ветхом Завете мы видим тени будущего, а в новом его сущность. Итак, мы читаем о тьме, покрывавшей землю. Разве это не происходит уже сейчас? Вы видите, что тьма покрывает землю. Это беспристрастная, а не физическая тьма. Египтяне не могли осветить эту тьму свечами, или огнем, иначе они смогли бы ей противостоять. Но это было им не под силу. Никто не мог рассеять эту тьму. Однако Библия говорит в 23 стихе, «Не видели друг друга, и никто не вставал с места своего три дня. У всех же сынов Израилевых был свет в жилищах их». Мне так это нравится. Был свет в жилищах их. Тьма покроет глаза людей этого мира, несмотря на то, что их глаза будут открыты. При физической тьме вы все равно что-то видите. В те дни все покрыло не физическая тьма. Это было явление, при котором глаза ничего не видели. Сегодня это тьма, при которой мы не видим истинной природы вещей. В моральном смысле мы заменяем добро злом. Мы называем зло добром, а добро злом. Так происходит из-за тьмы. Тьма покрывает глаза людей. В последнее время землю покроет сплошной мрак. Однако в это же время на вас, дети Божьи, будет видна Божья слава. Его слава будет видна на ваших семьях. Должен сказать, что Бог говорил со мной о семьях. Он хочет наполнить ваше жилище светом. Он хочет, чтобы вы наслаждались светом в своем жилище. Точно так же, как тьма была сверхъестественной, так и свет был сверхъестественным. Это не был естественный свет и от их собственных усилий. Никто из еврейского народа не мог производить этот свет или даже заслужить его. Не забывайте, что в то время многие люди из еврейского народа поклонялись идолам. Многие из них даже не знали Бога так, как следовало знать. Однако, Библия говорит, что во время тьмы у всех сынов израилевых был свет в жилищах их. Церковь, я говорю вам сейчас, что Бог хочет принести свет в ваше жилище приготовьтесь к этому, двигайтесь в этом. Если в этом... Наша доля ответственности. Да. Наша ответственность — верить и не препятствовать Богу нести свет в ваши жилища, ваши семьи, в ваш брак, ваших детей. Они увидят то, что Бог хочет им показать, и больше не будут слепыми. Слава Богу, в эти последние дни Бог хочет, чтобы наши семьи были спасены. Возможно, члены вашей семьи еще не спасены. Бог очень настойчиво сказал мне, «Приведите свои семьи ко спасению. Пусть ваши дети будут спасены». Главой семьи всегда является отец. Если он неверующий, то, конечно, эту роль берет на себя мать. Но Бог обращается преимущественно к отцам. Отец — это решающий фактор для спасения семьи. Откройте книгу «Бытия» 7.1. «И сказал Господь Ною, «Войди ты, и все семейство твое». Ты и все семейство твое. В ковчег. «Ибо тебя увидел я праведным». Бог не сказал, «Я увидел, что ты и вся твоя семья праведны». Но благодаря праведности одного человека благословилось все семейство. «Ибо тебя увидел я праведным предо мною, вроде семь». Благословение приходит в семью благодаря одному праведному человеку. Бог обращается к одному человеку. Войди в ковчег. Ковчег – это символ Христа, это место спасения и прибежища. Опять же, это иллюстрация последнего времени. Да, это иллюстрация последнего времени. Бог обратился к одному человеку, как прекрасны его слова. «Ной, води в ковчех ты и все семейство твое, ибо тебя я увидел праведным». Тебя я увидел праведным. Благодаря одному человеку вся семья была благословлена. Хочу сказать вам, мужи Божьи, отцы семейств, вы лидеры в своих домах. Вы знаете, что сегодня ваши семьи благословлены. Вы можете видеть в своей семье множество благословений. Да, конечно, Господь Иисус Христос благословляет их напрямую. Однако Бог не приступает свои принципы и пути. Большей частью именно потому, что вы праведны, вы приняли Иисуса Христа. Вы следуете за Богом. Вся ваша семья благословлена. Сердце Бога жаждет спасения не только одного человека, но и всей его семьи. Бог думает сразу о поколениях. Благословляя Авраама, Бог сказал, «Благословлю тебя и твое семя. В тебе благословятся все племена земли». Я знаю, что семя главным образом относится ко Христу, однако, по мнению многих, оно относится и к непосредственному потомку Исааку. Твое семя, твое потомство будет благословлено. Благословение перешло к Исааку, Иакову и двенадцати сыновьям Иакова. Бог всегда мыслит о благословениях для поколений. Поколение за поколением. Библия говорит, «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состарится». Однажды я прочел этот стих на иврите и понял, что там говорится, «Наставь юношу путями его рта». Там звучит слово "п", что на иврите значит "рот". «Научи ребенка путям его рта». Что это значит? То же самое, что и в физическом смысле. Чтобы вы не положили в ротик своего ребенка, я имею в виду пищу, даже сладкую, сначала ребенок будет противиться. Однако затем ему понравится, и он привыкнет к этому вкусу. Самое лучшее, что вы можете дать ребенку вкусить и распробовать, что Бог благ. Разве не примечательно, что Библия говорит усите и увидите»? Обычно в таких вещах мы ходим верой. Мы говорим, мы берем верой, что... Бог благ. Мы верим, что Он благ. Но здесь Бог буквально говорит нам вкусите и тогда увидите. Все это связано с нашими органами чувств. Я знаю, что это духовные чувства и духовный вкус. Однако Бог использует человеческое выражение, чтобы донести до нас, что нам нужно ощутить Его благость. Он хочет, чтобы мы попробовали Его благость. Пусть ваши дети вкусят Его благость. Слава Господу. Стоит им попробовать, и они непременно вернутся. Они могут сбиться с пути. но но они непременно вернутся, потому что вкусили, Аллилуйя. что Господь благ. Аллилуйя. Слава Богу. Когда вы чем-то благословлены, расскажите об этом детям. Дьявол хочет завладеть вашими детьми. Не позволяйте ему. Он ходит и ищет, кого поглотить. Не отдавайте ему детей. Фараон искал пути компромисса, когда Моисей пришел и попросил отпустить еврейский народ. Фараон – это символ сатаны. Один из четырех компромиссов описан в десятой главе книги «Исход». Это произошло после того, как Бог послал на Египет град, и Моисей с Араоном вновь отправились к фараону. Фараон сказал им, «Пойдите, совершите служение Господу, Богу вашему». Тоже. же?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 потому что у них праздник Господу». Люди спрашивают, «Если у вас праздник Господу, есть ли разница, пойдут с вами дети или нет?» Фараон так и сказал, «Хотите идти, идите, но зачем брать с собой детей?» Сегодня люди спрашивают, зачем вы заставляете своих детей ходить в церковь каждое воскресенье? Не станут ли они законниками? Вы принимаете вечерю? Не станет ли это простой привычкой? Дьявол всегда будет вселять вас такие мысли. Послушайте, друзья. Моисей так не мыслил. Он сказал... «Мы пойдем вместе с детьми, мы пойдем с сыновьями и дочерьми, ибо у нас, у нас, не только у меня, или только у взрослых, у нас, включая маленьких детей, праздник Господу». Посмотрите, что ответил фараон, или же сатана. Фараон сказал им, «Пусть будет так, Господь с вами, я готов отпустить вас, но зачем с детьми? Видите, у вас худое намерение? Нет, пойдите одни, мужчины». Это значит, детей оставьте в Египте и совершите служение Господу так, как вы сего просили, и выгнали их от фараона. Библия говорит, что после того, как их выгнали, Моисей помолился и Бог наслал на Египет саранчу. Вы увидели компромисс сатаны. Он сказал, «Ладно, идите, только детей оставьте дома. Вы, мужчины, идите. Вы знаете, что у вас за праздник. Вы знаете, зачем вы ходите в церковь. А вот детей оставьте дома. Не будьте такими радикальными и фанатичными. Оставьте детей дома. Они все равно ничего не понимают. Оставьте их мне». Какая страшная аномалия. В пустыне отцы питаются маной и сушеными зернами, а дети в это время питаются луком и чесноком Египта. Друзья, если вы вкусили благость Бога и Его благословление, если вы... Увидели какие-то вещи в Писании и пришли в восторг от того откровения, которое дал вам Бог. Ваши сыновья и дочери тоже это заслужили. Аминь. Пища мира их не насытит. Мы не можем стремиться к жизни в Ханаане. В земле обетованной, где течет молоко и мед, к полноценной христианской жизни, но при этом пренебречь нашими детьми и оставить их в Египте. Это страшная аномалия. Пусть они вкусят и увидят, как благ Господь. Как выглядит человек, благословленный Господом? Аллилуйя! Какой он, человек, которого благословил Господь. В 127-м псалме сказано, «Так благословится человек, боящийся Господа». Так, значит, таким образом. В другом переводе сказано, «Именно так будет благословлен человек, который боится Господа». Как именно? Прочтем предыдущие стихи. «Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трупов рук твоих, блажен ты и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей». Обратили внимание на благословение семьи? Ваша жена будет как плодовитая лоза. Она будет опьянять вас своей любовью. Ведь лоза дает виноград, а виноградное вино опьяняет. Библия говорит, что вас будет опьянять любовь вашей жены. Она всегда будет привлекательной для вас. Ваши дети всегда будут помазаны, поскольку из маслин производят масло. Бог говорит, что ваши дети будут помазаны детьми. Слава Господу! Так благословится человек, боящийся Господа. Или именно так будет благословлен человек, который боится Господа. Ваша жена, как плодовитая лоза, ваши дети, как масличные ветви. Когда вы благословлены, это влияет и на вашу семью. Не требуйте чего-то от своей жены или от своих детей. Не требуйте от них перемен. Это вам нужно измениться. В чем? Станьте благословенным человеком. Когда вы благословлены, они преображаются. Когда вы благословлены, они меняются. Слава Богу. Прежде всего, Бог повлияет на вас. Вы говорите своим детям, не делай этого, не делай то. Однако сами живете в волнениях, тревогах и страхах. И дети учатся у вас. Они учатся жить в страхах и тревогах. У кого еще им учиться? Поэтому живите так, как говорите. Если мы верим, что можем возложить все свои заботы на Господа, и Он даст покой нашему сердцу, давайте воплотим это в жизнь. Мы влияем на своих детей, даже не осознавая этого. Аминь. Перестаньте требовать чего-то от жены. Спросите себя, благословенный ли я человек? Благословенный Господом человек увидит все эти благословения. Ваша жена будет как плодовитая лоза. Ваши дети будут как масличные ветви в помазании. Слава Господу! Аллилуйя! Если вы спрашиваете, пастор Принц, с чего же мне начать? Я хочу, чтобы моя семья была благословлена, чтобы мои дети тянулись к Богу, чтобы они всегда вкушали и видели Его благость. Я хочу, чтобы все они были спасены». Начните вот с чего. В истории об Иосифе мы видим прекрасную иллюстрацию нашего Господа Иисуса. Самый яркий прообраз Иисуса – это Иосиф. Иисус наш, небесный Иосиф. Откройте 39 главу Бытия. «И снискал Иосиф благословение в очах его, своего Господина, и служил ему. И он поставил его над домом своим, и все, что имел, отдал на руки его. Поскольку Иосиф – это прообраз Иисуса, я уверен, что здесь Бог говорит нам о благословении. Благословении семьи. Если вы хотите, чтобы она была благословлена, тогда отдайте все в руки Иосифа. В нашем случае, нашего небесного Иосифа, Господа Иисуса Христа. Отдайте все, что касается вашей семьи, ваших детей, называя каждого из них по имени. Лучшее, что вы можете сделать для своих детей молиться за них каждый день. Молитесь за них. Это будет лучше всего то, что что вы не можете сделать, как человек, как отец, может сделать Бог. Молитесь за своих детей. Бог слышит эти молитвы. Потому дети очень близки к его сердцу. Молитесь за своих супругов. Если вы не можете решить что-то сами, молитесь, и Бог даст вам откровение. Бог может открыть сердца, Бог может убрать все препятствия. Только Бог может сделать кривые пути прямыми. Молитесь. С Богом вы обретаете влияние. Не говорите «Во Христе я обрел Божью праведность», не молясь. Так, вы словно одеваетесь, но никуда не идете. Одевайтесь в праведность, чтобы оказать влияние с Богом. Молитесь, и Бог сдвинет ради вас небо и землю. Спасибо, Иисус. Отдайте все в руки вашего небесного Иосифа. А теперь посмотрите на результат. И с того времени, как он поставил его над домом своим и над всем, что имел, Господь благословил дом египтянина ради Иосифа. Вы можете подставить свое имя и сказать... Дом Джозефа, принца, ради Иисуса. Аллилуйя! И было благословение Господне на всем, что имел Он в доме и в поле. Это говорит о вашей работе и карьере. И было благословение Господне на всем, что имел Он в доме и в поле. Пусть это будет истина для вас. Аминь. Если вы никогда не принимали Иисуса своим Господом, помолитесь сейчас вместе со мной. Произнесите такую молитву. Отец Небесный, благодарю Тебя, что Иисус Христос умер за мои грехи на кресте и воскрес из мертвых, когда все мои грехи были распят. Спасибо, что Его драгоценная кровь омывает все мои грехи. Спасибо, что теперь я новый человек, потому что Иисус Христос мой Господь и мой Спаситель. Отец, спасибо, что дал Духа Святого, чтобы Он обитал во мне во все дни моей жизни. Во имя Иисуса Христа. И весь народ сказал «Аминь». Слава Богу! Поднимитесь на свои ноги. Вы готовы принять благословение на будущую неделю? Я не просто успокаиваю сердца людей. Молясь, я верю, что Бог действует, устраивая события и приводя людей в нужное место, в нужное время. Поднимите свои руки перед Отцом. Я благодарю Тебя, Господь, что на этой неделе ты идешь впереди нас и делаешь кривые пути прямыми. На этой неделе приводи людей, которые это слышат в нужные места, в нужное время. Помоги нам не бояться и идти, зная, что ты направляешь все наши шаги в нужное место и нужное время, чтобы мы насладились твоим благоволением. Отец, Дару каждому, кто слышит сейчас звук моего голоса, божественный покров, божественную защиту от вируса. Ковид-19 и его штаммов. Молюсь, чтобы ты сохранил свой народ сильным и здоровым. Пусть люди ощущают это в течение недели. Господь, обнови юность тех, кто чувствует угасание. Помоги им обновиться в силе, как орлам, в буквальном смысле. Пусть они станут частью компании евангелистов последнего времени, носителей доброй вести. Спасибо, Отец. Прямо сейчас, во имя Иисуса, примите мир, который сохранит ваши сердца и умы. Аминь. Пребывайте в покое. И весь народ сказал «Аминь». С пастором Джозефом Принцем. Обратимся к слову. 26 глава Бытия. «Был голод в земле сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. Голод может случиться, даже если вы благословенный человек. Порой голод наступает и в жизни благословенных людей, но это не значит, что голод случился из-за вас. Голод — это стесненные обстоятельства, когда нет обеспечения, когда нет продовольствия, но вы доверяете Богу. Аминь. Библия говорит, что даже Исаак, благословенное семя Авраамова и обещанный ему Богом потомок, тоже столкнулся с голодом. Библия говорит, что наступил голод сверх прежнего голода, который был во дни Авраама. Даже Авраам, человек, которого благословил Бог, и через которого теперь благословляемся мы с вами, столкнулся с голодом. С голодом. Но я скажу вам вот что. Голод — это время, когда вы делаете паузу и переоцениваете свою жизнь. Вы останавливаетесь и задумываетесь. «Почему пришел голод? Почему я оказался в среде голода?» Это может быть и голод в сфере благословения, когда все ополчаются против вас вместо того, чтобы быть за вас. Один из стихов, который запоминал недавно мой сын, «Любящим Бога все содействует ко благу». Сразу после этого в его молодой жизни произошло неожиданное, он ожидал одного, но произошло другое. И он вспомнил, что не все события могут быть хорошими, однако все будет содействовать ко благу, потому что Богу известно будущее. Библия говорит нам, что Исаак сеял во дни голода. Также здесь сказано, «И пошел Исаак к Авимелеху царю, Филистинскому, в Герар. Не забывайте, даже если на их земле жили враги, эта земля была дана Богом. Герар был частью обетованной земли, земли, где течет молоко и мед. Но иногда вы видите, что на том месте, где вам положено быть головой, а не хвостом, Головой становится другой человек. Вы вполне можете быть верующим, но в своей компании вы являетесь хвостом, а не головой. Среди благословений 28 главы Второзакония Библия называет и то, что Бог сделает вас головой, а не хвостом. Не переживайте. В конечном итоге вы непременно станете головой. Вы будете головой, а не хвостом, но иногда... Испытания, которые мы проходим, проявляют то, чем наполнено наше сердце. Бог знает, что есть в нашем сердце, но Он позволяет нам проходить испытания, чтобы мы сами это увидели. Мы не осознаем, насколько мы горды, пока кто-то не подрезает нас на дороге, верно? Ситуация все проявит. Или же, когда кто-то что-то скажет, вы не подаете вида, однако внутри себя ощущаете, как задета ваша гордость. Вам нужно оценить себя. Итак, «И пошел Исаак кавимилеху, царю филистинскому, в Герар. Господь явился ему и сказал, «Не ходи в Египет». Я повторю. «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу. Даже если все идет не так, продолжайте приходить в церковь. Продолжайте проводить время в Слове Божьем. Читайте его и молитесь. Даже если все идет не так, доверьтесь Богу. Даже если вокруг голод, ваше будущее будет добрым. Живите на Божьей земле. Не ходите в Египет. Не ходите путями мира. К примеру. Один из путей мира в воскресенье — это отдыхать и не ходить в церковь, освободи время для себя. Однако, когда вы не идете в церковь и пытаетесь выделить время для себя, все заканчивается головной болью или неудовлетворенностью. Все идет не так, как бы вам хотелось. На следующей неделе нет благословения, и дела идут плохо. Но когда вы выделяете время и проводите его с Богом, Он это знает. Он словно воздает вам плодотворным временем. Бог сказал Исааку, «Странствуй по всей земле, и я буду с тобой и благословлю тебя, ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии». В следующем стихе Бог говорит, «Умножу потомство твое, как звезды небесные». Спускаемся ниже, Исаак послушался Бога и сеял Исаак в земле той. Обычно в год голода не сеют. Есть верующие, которые говорят, я приношу пожертву, я исправно отдаю десятину, но ничего как будто не происходит. Вокруг голод. Что делать? Продолжайте в том же духе. Вы принадлежите семье Авраама. Семья Авраама села в период голода. И сел Исаак в земле, то и получил в тот год, год голода, ячменя во сто крат. Очевидно, что это было Божьим благословением. Так благословил его Господь. Библия говорит: и стал великим человек сей. Я называю это благословением в 30, 60 и 100 крат. Смотрите, и стал великим человек сей. Если вы еще не стали великими, запомните, что перед этим нужно посеять. Только после этого стал великим человек сей и возвеличивался больше и больше. Это уже 60 крат до того, что стал весьма великим. Это 100 крат. Если вам кажется, что речь о духовном процветании, читайте дальше. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей. Филистимляне стали завидовать ему. Филистимляне были врагами Бога и Божьего народа. Они не стали врагами, а были таковыми с самого начала. Голиаф тоже был филистимянином. Филистимляне не были духовными и не имели духовного зрения. Очевидно, что они смотрели на осязаемые видимые благословения Бога, дарованные Исааку. Не просто смотрели, но и завидовали. Запомните, не извиняйтесь, когда вас благословляет Бог. Не извиняйтесь. Аминь. Но и не гордитесь, воздайте славу Богу. И всегда говорите людям, я ничем не лучше вас. Посмотрите на мою жизнь. Уверяю вас, это Бог благословил меня. Тот же Бог может благословить вас. Одно из сильнейших свидетельств, особенно здесь, в Сингапуре, для людей, которые не нуждаются в деньгах, это подлинная радость и мир в жизни вашей семьи. Вы можете не знать об этом, однако ваши коллеги наблюдают за вами, и хотят того, что есть у вас. Но если вы соль, которая потеряла свой вкус, если вы стали мирскими, неудивительно, что мир не хочет иметь то, что у вас есть. Если вы стали, как они, зачем им становиться такими, как вы? Давайте вернемся к истории Исаака. Во втором стихе Бог первым делом сказал ему, «Не ходи в Египет, живи в земле, о которой я скажу тебе. Не ходи в Египет». На иврите слово «ходи» звучит как «ярет», «спускаться». От этого слова произошло название реки Иордан, потому что она спускается вниз. Путь в Египет тоже всегда идет вниз. Все ниже и ниже. Давайте лучше подниматься, словно поднимаемся на гору. Когда вы идете к Богу, вы поднимаетесь. Вы набираете высоту. Бог сказал Исааку, не спускайся в Египет. А что не так с Египтом? На иврите Египет звучит как... Мицраим. им Окончание им подразумевает множественное число. Мицраим им означает двойной стресс или двойное давление. Взгляните на египетскую землю. Она плоская. В Израиле напротив холмы и долины. В этих холмах есть даже залежи меди. Итак, здесь сказано «не ходи в Египет». Взгляните на карту Египта. Это абсолютная равнина, которая с обеих сторон окружена пустынями. Ветра несут сухие пески на территорию Египта. В Египте очень редко идут дожди. Очень редко. Дождей практически не бывает. И единственный источник воды — это река Нил. Видите голубую ленту Нила? Однако египтяне не знали, Откуда берет истоки река Нил? Они использовали воду этой реки, не зная, откуда она. Разве и в мире не так? Когда Бог сказал, не ходи в Египет, Он призывал не ходить в землю двойного давления, двойного стресса, Мицраим. Мицраим буквально переводится как «двойной стресс» или «двойное давление». Бог не хочет, чтобы вы спускались туда, где вы будете стеснены с обеих сторон. С одной стороны, Египет подпирает Ливия, а с другой – Судан. Его буквально сдавливают пустыни, и единственный источник воды для питья и гигиены – это река Нил. Но люди не знают, откуда течет Нил. Так происходит и в мире. Благословения на этой земле приходят от Бога. Библия говорит, что всякий дар добрый приходит свыше от Отца Святов. Но люди не знают об источнике, а мы с вами знаем. Поэтому мы всегда поклоняемся, мы признаем Бога, благодарим Его, воздаем Ему славу и отдаем десятину, чтобы показать, что Он источник всех наших благословений. Одиннадцатая глава второзакония. «Дабы вы жили много времени». Разве не всем хочется жить долго? Конечно. На земле, в которой течет молоко и мед. Обратите внимание еще раз, это не земля из молока и меда, это земля, где течет молоко и мед. Это поток, символ изобилия и избытка. Аминь. Это сверхизобилие. Это сверхизбыток молока и меда.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 где ты, посеяв семя твое, поливал ее при помощи ног твоих, как маслиничный сад. Но земля, в которую вы переходите, чтобы овладеть ею, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного напоится водою. В Египте воду брали внизу, в реке, им приходилось поднимать ее. У меня есть одна древняя фотография, хотя, конечно, это не древняя, а просто старая фотография, на которой люди орошают поле с помощью ног. Если присмотреться, эти двое стоят на педалях. Что они делают? Им приходилось усердно работать. Они практически все время бежали, чтобы орошать поля с помощью ног. Они брали воду в реке, но эту воду нужно было пускать по каналу с помощью педалей, как на этом старом фото. Что ж, вернемся к нашему стиху. Обратите внимание, в Египте нужно было прилагать много усилий, чтобы чего-то добиться. Очень много усилий. Однако Бог может просто взять и благословить вас. И вы будете благословлены. В мире люди тратят свое здоровье, чтобы заработать богатство, а во второй половине своей жизни расходуют свое богатство на то, чтобы вернуть утраченное здоровье. А Бог может просто... Благословить. Когда Бог вас благословляет, вы любите Его. У вас есть время для семьи, время прийти в церковь, время нюхать цветы и время наслаждаться общением с близкими. Время. Всему свое время Бог дает вам это время, и вы наслаждаетесь благостью Бога. Это подлинное процветание. Аминь. Откуда приходили благословения в Израиле? Они питались от дождя небесного. От дождя небесного? Где находятся небеса? Вверху. Наше благословение оттуда. Аминь. Животные созданы смотреть вниз, поэтому они и животные. Слово «антропос» означает «человек, который стоит прямо и смотрит вверх». Человек создан, чтобы смотреть на Бога. Человек создан, чтобы общаться с Богом. Земные твари смотрят вниз. А мы, люди, имеем связь с Богом. Бог создал вас, чтобы любить вас и заботиться о вас. Аминь. Итак, земля, в которую вы переходите, есть земля с горами и долинами, и от дождя небесного наполняется водой. Мне уже пора заканчивать, но скажу вот что. Мудрость от Бога – это другая мудрость. Если сегодня вы попросили у Бога мудрости, это не значит, что завтра уже можно не просить. Одним из царей Иудеи был Равам. На тот момент Израиль еще был единой страной. Лидером в то время был Иеравам. Царем был Раваам, а лидером Иераваам. Последний представлял еврейский народ на севере. Он сказал, «Облегчи нам иго, возложенное твоим отцом, и мы будем служить тебе». Царь попросил три дня на обдумывание. Библия говорит, царь Раваам советовался со старцами, которые представляли перед Соломоном, отцом его при жизни его, и говорил, «Как посоветуете вы мне отвечать всему народу?» Они говорили ему и сказали, «Если ты на сей день будешь слугою народу всему, и услужишь ему, и удовлетворишь им, и будешь говорить им ласково, то они будут твоими рабами на все дни» но он пренебрег советом старцев, что они советовали Ему. Эти старцы слышали мудрость Соломона. Рабаом отверг их совет и советовался с молодыми людьми, которые выросли вместе с ним, и сказал им «Что вы посоветуете Мне отвечать народу Симу, который говорил Мне, облегчи Иго?» Следующий стих. И говорили Ему молодые люди, которые выросли вместе с ним, и сказали «Так скажи народу Симу, который говорил тебе, и сказал, Отец твой наложил на нас тяжкое Иго, ты же облегчи нас. Так скажи «Покажи им, мой мизинец толще, чересл отца моего». «Поговори с ним жестоко, покажи им, кто здесь царь». Знаете, как он поступил? Он ответил жестоко. Тогда Иераваам сказал народу, Забудьте. Возвращаемся к нашим семьям. И с того момента царство разделилось на два. Иуда и Вениамин остались царем Раваамом, сыном Соломона. Царем остальных племен стал Иераваам. И он оказался злым царем. Царство разделилось из-за немудрого решения и недостатка смирения. Библия говорит в 22 главе книги притчей «За смирением следует страх Господень и...» Не стесняйтесь. Библия говорит, что следует богатство и слава и жизнь. Не болезнь, а жизнь. Не смерть, а жизнь. Следует за смирением и страхом Господним. Если люди последуют вашим советам по обращению с деньгами, их ждет богатство. Смирение — это желание учиться у людей тому, как успевать и что делать. Аминь. Обучаемость — это тоже смирение и страх Господень. К чему они приводят? К тем трем вещам, которых сегодня так ищут люди в мире — богатству, славе и жизни. Люди ждут высокой оценки своих коллег и соратников, то есть, славы и жизни. И жизнь. Аминь? Я покажу вам кое-что еще, и мы закончим. Библия говорит в первой главе Ефесянам, «Посему и я, услышав о вашей вере во Христа Иисуса и о любви ко всем святым, зачастую услышав о том, как люди преуспевают об их вере в Господа Иисуса и любви ко всем святым, мы перестаем молиться». Павел сделал наоборот, услышав об этом, и не перестал благодарить за вас. «Скажите «не»». Перестал. «Непрестанно благодарю за вас, Бога, вспоминая о вас в молитвах моих, чтобы Бог, Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения к познанию Его». Главная молитва, которая нужно молиться каждый день, просить Бога о мудрости, о духе премудрости и откровении к познанию Его. Увидев Бога, вам сложно Его развидеть. Никакие соблазны мира уже не смогут вас отвлечь. Ведь вы увидели Бога, в следующем стихе сказано, «И просветил очи сердца вашего». Когда глаза вашего сердца просвещены, вы видите еще до того, как увидели физические глаза. Так действует Дух Премудрости и Откровение. Вы видите Бога глазами своего сердца. Аминь. Итак, ваша ежедневная молитва — это просьба к Богу о мудрости. В первой главе колоссянам сказано, ⁇ «Посему и мы с того дня, как осем услышали, не перестанем молиться о вас? ⁇ Не перестанем молиться о вас, какой молитвой они продолжают молиться, молитва мудрости. Не перестанем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всей премудрости и разумением духовным, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Самая первая сфера — это исполниться познанием воли Бога во всякой премудрости и духовном разумении. 11 стих «Укрепляясь всякою силою, по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, вы укрепляетесь, чтобы стать сдержанным, спокойным и собранным человеком». У вас есть силы продолжать идти. Вы по-настоящему спокойны и выдержаны. Мир нуждается в таких людях. Мультимиллионеры хотят быть такими людьми. Вы не представляете, что они переживают. Кровяное давление скачет след за мнениями людей. Бог хочет, чтобы вы укреплялись всякой силой. Чтобы быть терпеливым, нужно укрепляться всякой силой. Чтобы терпеливо проходить испытания и сложные обстоятельства, нужно укрепляться всякой силой. Аминь. Поэтому самое первое, о чем нужно просить Бога, это мудрость. Христос прежде всего стал для нас мудростью, и только затем праведностью, святостью и искуплением. Христос стал для нас всем этим, но прежде всего мудростью. Мудрость — основополагающий дар. На иврите мудрость называется решит. Вначале сотворил Бог. Берешит. Берешит — это самое начало. Самое главное, о чем нужно просить Бога — о мудрости. Молитесь об этом каждый день. Прежде всего, просите мудрости, воздайте славу Иисусу. Аллилуйя. Пожалуйста, склоните головы и закройте глаза. Возможно, вы думаете, пастор Принц, помолитесь за меня. Я никогда не доверял Христу, но я верю, что сегодня Бог призывает меня. Пока вы проповедовали, я чувствовал, что Бог приглашает меня в эту атмосферу. Я еще не знаю, во что погружаюсь, но знаю, что мне очень нужен Бог. Если это о вас, помолитесь сейчас вместе со мной. Небесный Отец, я верю, что Иисус Христос – Сын Божий. Я верю, что Он умер на кресте за мои грехи. Я верю, что Он воскрес из мертвых, когда я был оправдан и очищен от всех моих грехов и от моей вины. Иисус Христос, мой Господь и Спаситель. Спасибо, Отец. Я спасен. Аллилуйя. Во имя Иисуса. Аминь. Встаньте, пожалуйста. Слава Господу. Церковь, вы так прекрасно себя ведете. К вам уже пришла мудрость. Никто не ходит по залу. Когда звучит призыв о спасении, очень важно уважать тех, кто молится. Помните, как вы сами произносили эту молитву. Она изменила вашу жизнь. Нашу программу смотрят люди по всему миру. Мы получаем свидетельства людей, чьи жизни преобразились. Я уверен, что служу в очень мудрой церкви. Я действительно в этом уверен. Вы смиренные люди, знающие об источнике ваших благословений. Поднимите свои руки, не принимайте будущую неделю как должное. Не будем уподавляться древним египтянам, не знающим источника своих благословений. Мы верим, что Бог — источник нашей защиты. Бог знает все наперед еще до того, как придет время. Он делает кривые пути прямыми. Давайте помолимся. Отец, в начале новой недели мы просим Тебя, чтобы Ты шел впереди нас, как и обещал, и делал все кривые пути, прямыми. Пусть всякая долина поднимется, а всякая гора гордости понизится. Я молюсь, чтобы ты сделал наши пути прямыми и дал нам процветание всему, к чему мы прикоснемся. Ты обещал, что дашь успех всякому делу наших рук. Мы просим о подлинном преуспевании познать тебя все больше и больше. Отец, во имя Иисуса, когда мы и наши семьи вступаем в следующую неделю, защити нас от всякой опасности, инфекции и от всех сил тьмы. Спасибо, Отец, что Твое благоволение на нас. Мы любим Тебя и провозглашаем, что Ты источник всех благословений и благоволений в нашей жизни. Во имя Иисуса. И весь народ сказал Аминь. До новых встреч!